сами канал Криптошарк в этом видео у нас будет а, обзор на токен, который перерос у нас в биржу. Это у нас проект называется FTX. А, ранее был построен на базе ICO, а, был создан токен, а, тикет у него FTT. В дальнейшем у нас отличный перерос в биржу. Также эта биржа многоязычная, много разных языков есть, так что у нас как вы видите довольно таки все корректно переведено на русский язык, то есть в принципе все с этим хорошо, русскоязычная комьюнити здесь также имеется. В общем, что у нас здесь интересного на этой бирже, у нас здесь есть биткоин опционы и есть трамп опцион на двадцатый год, это как бы можно сделать прогноз, сделать определенную ставочку, сыграет она или нет, что-то вот вроде подобного. То есть, как бы как подбросить монетку, либо да, либо нет. То есть, небольшой такой прикол они добавили. Что у нас интересно по бирже. Здесь у нас э, регистрация проходит довольно-таки легко и просто. Я для себя эту биржу уже добавил в бирже, которыми пользуюсь. Получается, если у вас объемы на вывод, э, Менее тысячи долларов вам э, э, кук проходить не надо, то есть полную верификацию личности. Если более тысячи, тогда уже да идет уже подтверждение там с паспортом, со всеми этими делами. Конечно, я не одобряю вот, эти верификации, на самом деле. Все-таки криптовалюта должна быть криптовалютой, она не должна приходить как в банковскую систему. Э, в общем, здесь у нас можно посмотреть фьючерсы, опционы как я говорил, спот у нас имеется, спот, что такое спот, это когда можно, как говорится, товар в наличии, прям сейчас на него эта цена реальна, то есть в эту же секунду можно купить, совершить моментальную сделку ровно по такой же цене, которая указана здесь. Торги с кредитным плечом, токены, на каких токенах поддерживается кредитное плечо. Это когда вы проходите полную верификацию, но я вам сразу скажу, если вы хороший трейдер, то может быть вам кредитное плечо и поможет. Если вы решили просто так, это получается вы как кредитанулись у биржи. Бабки вы где-то потеряете на торгах и в итоге потом останетесь без ничего. Как вы видите, очень много поддерживается у нас получается разных видов токенов, так что у кого есть опыт, либо не до головы может начинать пробовать здесь у нас немного контракты контракты могут, это фьючерсы которые основываются на абсолютном изменении цены за определенный период как бы здесь все просто все понятно у нас с этим фьючерсы на индексы криптовалют в основном это все на альткоинах в мире ликвидный фьючерс на индекс криптовалют как видите красиво и громко у нас все сказано также есть фьючерсы на получается с низкой капитализацией основных биржевых токенов и главных китайских монет то есть здесь это можно все проклацать проверить посмотреть попробовать также постоянно здесь новости появляются как вы видите, постоянно там, грубо говоря, каждую неделю-две, а то и бывает и чаще, какие-то интересные обновления и новости прилетают а, по бирже. Также какие получаются токены с кредитным плечом. Это можно как открытие короткие длинные позиции с кредитным плечом X3. То есть вы увидите самое интересное то, что маржа не требуется. То есть... Прибыль не требуется с вас. Вы можете взять кредит на плечо, попользоваться им, и они не будут от вашей прибыли забирать себе копеечку в карман. Что еще у нас интересного, можно купить сразу же этот токен. Они с каждым разом все время будут уменьшать общее количество токенов, чтобы тем самым держалась стабильно цена и потихоньку росла, поднималась вверх. Когда такая активная биржа с новыми разными фишками развивается очень-очень быстро, очень выгодно купить именно токен биржи. Как вот сейчас многие биржи начали выпускать свой токен. Это типа там как Binance, они свою монету выпустили. Но это было еще все сделано на стадии ICO. А Binance начал, скажем так, сейчас этим заниматься. А также.. Можно посмотреть, у нас потом будет белую бумагу. Самое главное, что у нас есть приложение для App Store, Android. Можно просто как АПК загрузить и на Google Play имеется. Посмотреть таблицу лидеров. Я оставлю ссылочку на Telegram, русская комьюнити. Там есть еще и Twitter, и WeChat. То есть здесь поддержка 24 на 7. Все работает быстро, отлично и классно. Можно посмотреть по данному токену. Как вы видите, как я говорил, да, FTT постепенно уменьшает количество токенов в обороте, чтобы был спрос на данный токен. Они разработали специальную систему мотивации для держателей токенов, то есть вам будет постоянно прилетать бонус за то, что вы держите токены, чтобы люди были мотивированы и им было интересно со своих токенов получать еще бонусы сверху. Как вы видите, Блокировка как будет происходить, точнее, как происходило. Сначала было 50 миллионов токенов раскинуто, потом каждый раз уменьшалось и опять немного подняли. На 2020 год у нас, наверное, будет опять сокращение идти. Точную дату мы потом узнаем. Токены компании обычно становятся доступны в течение трех лет. Как видите, компания пытается набрать массив, она не пытается продавать, сливать свои же токены, просто так людям раздавать их налево и направо. Они сейчас делать себе хорошую капитализацию. Что у нас здесь еще интересного? По бирже опционы, мониторинг объема, кошелек. В принципе, все по стандарту. Токены с кредитным плечом. Для себя можно здесь неплохая, развернутая имеется, скажем так, раскладка при котором вы можете для себя и график построить, как настоящий трейдер. Я думаю, среди нас такие имеются. И делать себе позиции, то есть там на рост, на понижение, как вы это видите, как она будет, э, все эти кресты, линии пересекаться. Это можно себе построить как по биткоин опционам. Если пролистать, цена лимита, вы видите, 19,5% цена исполнения 20 в общем как видите put и call у нас здесь цена здесь свои определенные ставочки стояли, играли по опционам мы идем далее мы попадаем у нас рынки токен немного сейчас поднабрал уже в паре если с UZT именно с долларом по биткоину немного просила, потому что с биткоином, конечно, непонятно, а когда доллар он закреплен на одном месте. И хорошо, что он, кстати, с эфириумом взял 0.54 даже, вот как вы видите, прям спот. Это вот реальная цена на данный момент. По фьючерсам у нас здесь нули сейчас пока стоят. По опционам у нас объем получается очень-очень колоссальный. 1300 биткоинов. Мовы у нас идут разные. Сегодняшние можно, то есть все поубирать, можно оставить только, допустим, реальные, именно сегодняшние. Как видите, на сегодняшний у нас, допустим, просадка 8%. Если посмотреть, допустим, за эту неделю, у нас еще монета получается в течение недели у нас потихоньку падала. И в итоге потом можно будет примерно глянуть э, второй квартал, третий квартал. Как она у нас будет восстанавливаться? Потом цена в будущем. Идем далее. У нас есть белая бумага. Белая бумага, кстати, очень-очень развернутая. Как я говорил, некоторые бумаги, что их можно сидеть и читать по два часа, по три часа. Это же у нас белая бумага просто вообще колоссальная. Здесь я не знаю, кто ее сидел, писал эту белую бумагу. Это что, опять же, она делалась на протяжении развития всего проекта. То есть не знаю насчет белой бумаги скажем так русскоязычной но всегда это будет несложно, можно будет просто перевести ее нам конечно сейчас ее разматривать, это вообще наверное часов 5-6 займет так что кому интересно я оставлю ссылку на белую бумагу сможете с ней ознакомиться попадаем мы на CoinMarketCap у нас ранг 34 понимаете мы входим даже не в топ 100 а в топ 50 криптовалют FTX токен довольно так уверенно стоит. Объемы торгов просто вообще колоссальные у нас получается. Не знаю, как по мне, это серьезный проект, которому стоит присмотреться. Как вы видите, цена токена была, да? Получается, с октября у нас там по доллару стоил, и потихонечку, потихонечку, по наказу у нас, у нас все идет вверх. Мне кажется, что цена токена в этом году достигнет... Если не будет никаких пампов, будет примерно такой же рынок. Это будет примерно, наверное, около 15 долларов цена за один токен. Если же будут пампы, и будут какие-то скачки. Хотя, я думаю, токен не будет сильно подвержен каким-либо просадкам. Так как он прикреплен к паре с долларом. Может быть, на пампинг как раз и взлетит. Но проседать потом уже не будет. Кстати, по биржам. Как вы видите, очень-очень крупные листинги на таких биржах, как Bitmax, Binance, Huobi, Bitfanix. и, кстати, серьезные, очень серьезные биржи, там очень-очень дорогие листинги, поэтому проект настроен серьезно, это не какой-нибудь там скамчик, который залетел на Gravix, на Gravix провисел буквально там 2-3 дня с торгами на 20 долларов и потом закрылся. В принципе у нас как бы здесь все, я сейчас перейду на Twitter, точнее уже мы его открыли, здесь вы можете зайти посмотреть новости, обновления по проекту, подписаться тоже ссылочка будет в описании, кстати я закинул себе немного денег на счет, получается у нас здесь 240 баксов, прикуплю себе токенов и пусть они как говорится лежат. Да, пускай я сейчас не на низах покупаю там где они стоили по доллару по доллару 30 доллару 20 Я сейчас возьму его по такой цене, которая сейчас имеется. И оставим. По... лежит у нас он немножко. Посмотрим, насколько у нас он сможет вырасти. Может он вырастить настолько, что придется даже пройти верификацию. Кстати, там э, все ссылки будут в описании, так что может быть там типа ревку добавлю, кто-то поторговать захочет, может мне какой-то бонус упадет. В общем ребята, не стесняемся, задаем все свои вопросы в комментариях. Поддержите видео лайком, подпиской на канал, скажите что вы думаете по поводу данного проекта, данной биржи. Как по мне это хороший топовый проект, так как он входит в топ 34, в топ 50 на CoinMarketCap, это как бы немалого стоит. Мне кажется, он скоро в ближайшем будущем уже будет -то в топ-20. Ну на этом у меня все. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.